Наша карма, она зависит от действий в прошлом, включая прошлые жизни, от выбора действий в настоящем. И в момент появления на свет, сейчас, в текущем воплощении, каждый из нас получает свою карту жизни или карму, которая основывается на предыдущих воплощениях. И вот эта вся информация, она записывается в определенный код. То есть вся информация о прошлом, все-все-все записана в определенный код. И это то, что называется кармический код. У каждого, у каждого человека, независимо от его статуса, положения, возраста, пола, есть так называемый уникальный кармический код, который наработан за все предыдущие воплощения. И в него входят эмоции, переживания, которые когда-либо испытывала душа. И наш вот этот кармический код, он как ДНК, только духовное, содержит вот в себе всю информацию о том, через что мы прошли, как мы воспринимали произошедшие с нами события прошлых жизней. Да? То есть любви, отношения, выборы, эмоции, намерения, цели, все это записано в нашем кармическом код. И он есть у каждого человека, и это некий след, который, который тянется за нами. Что включает в себя кармический код, если на него посмотреть? Он включает в себя черную и белую карму. На прошлом уроке я вам об этом говорила, как формируется белая карма, как формируется черная карма. И это действительно важно, потому что это плетение узора нашей судьбы. То есть то, что мы получаем с вами в этой жизни, это следствие баланса или дисбаланса <смех> черной и белой кармы. Да? Кармический код включает в себя все эмоциональные реакции, переживания событий. А в этой жизни, даже в этой жизни, у нас, у нас с вами их было много. Вот были какие-то события, когда мы чувствовали, например, там, разочарование или обиду или горе, недовольство, депрессию, апатию. Это все прописывается в кармическом коде. И наоборот, если были другие эмоции, там счастье, радость. А восторг это тоже прописывается. А в итоге важен баланс, чего больше. Вот. Все решения, поступки, которые мы принимали в этой жизни и в прошлое, какие-то заключения, которые мы с вами сделали под влиянием сильных эмоций, это очень важно. Например, если был какой-то сильный эмоциональный момент, можете даже свою текущую жизнь вспомнить, может быть, вы в сердцах да, под воздействием эмоций пообещали что-то себе или кому-то. Всегда любить, всегда быть верным, или отомстить, или никогда не делать, или еще что-то, вот любые решения, которые сделаны в какие-то важные моменты, подкреплены эмоциями, они формируют некие клятвы и обеды. Верование, то, во что человек верит, в Бога, в дьявола, в какие-то природные силы, другие моменты, это тоже записано все в кармическом коде. Ну и, собственно говоря, все наши выборы, вот ежеминутные, ежедневные выборы, все то, что мы выбираем сделать, это все прописывается в наших кармических кодах, и все это формирует некий след в пространстве, который мы оставляем, грубо говоря, некий наш с вами энергетический кокон, то, что мы из себя представляем, и благодаря этому кокону энергетическому, вот всему тому, что в нас включено, мы с вами притягиваем в свою жизнь определенные события, определенных людей, определенные ситуации. Существует такой момент сейчас научно доказанный, чтобы подтвердить вам как-то теорию. То, что я рассказываю по поводу кармы и так далее, это так называемая клеточная память. То есть сегодня учеными уже доказано, что клетки, которые передаются от отца и матери, они несут в себе информацию о кармическом отпечатке рода, то есть они передают определенные убеждения, эмоциональные и рисунок кармический, который вы получаете при рождении. Плюс, когда дух входит в тело, то весь предыдущий наработанный опыт тоже каким-либо образом трансформируется в тело. И получается, что на уровне памяти нашей с вами мы получаем некую информацию. Наши клетки они хранят в себе вот этот вот кармический код, энергию, эмоции, информации. Но если говорить более, скажем так, простым языком, то через клеточную память нам передается память наших прошлых воплощений, а также передается родовая карма и родовые программы. Они могут передаваться на уровне эмоций, они могут передаваться на уровне убеждений и так далее. Ну, примеры я вот вам привела на слайдах. Ну, например, что деньги там это зло, или деньги это предательство, это боль. Это все, скажем так, память прошлых воплощений. У кого-то программы в плане отношений, например, что любовь это небезопасно, да, или другие, что мир враждебный, что выживает только сильнейший, что род обречен на бедность и так далее, ребят. Ну, например, если в какой-то предыдущей жизни вас не знаю, там предал муж, то подсознательный вывод, который вынесли из того воплощения, ну что, например, мужчинам нельзя доверять. Это умозаключение оно из прошлого, но оно влияет на вас в течение теперешней жизни. Да? Вот. Или другие примеры есть, у меня была клиентка, которую прооперировали, да, там, прооперировали рак груди, и только позже она стала разбираться, так операция сподвигла ее на работу над собой, духовное развитие, и она узнала потом, что вот в одной из сессий инкарнационки, что именно в это место, в одном из прошлых воплощений ее ударили мечом, и причем ударил человек, которого она любила. Нам, ну, то есть вот, вот эти вот все моменты, это то, о чем я вам говорю, это клеточная память, которая хранит в себе информацию всего того, что с вами происходило, и до тех пор, пока мы, это как заблокированная энергия. До тех пор, пока мы, скажем так, не высвободим эту энергию, не разберемся, что происходит и как, то клеточная память по закону физики, подобие притягивает подобие, будет притягивать определенные ситуации, похожие в нашей жизни, людей каких-то, которые будут провоцировать нас на то, чтобы мы испытывали эту боль снова и снова, ну или тренеров, учителей в кавычках, которые будут заставлять нас разобраться с этими не законченными уроками прошлого.